Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и со мной сегодня Илюша, aki fireast funk floyd и сегодня мы вместе будем играть в такой замечательный мини-режим, который называется Badwars. Поздоровайся, хотя. Привет. Поехали, ребята! <something> Фантальный наш <с> раунд. <с> вот. Трезу и... очень быстро идут. Так, а, да, кстати, намного быстрее. Сейчас я накапливаю вот золото... и нами... Мы розовые, если мы не выиграем. Я умру. Мы розовые. Мы должны выиграть. Мы розовые. Смотри как строюсь, нахуй. Я летаю, как... Бля! Магазин предметов. Похуй. Сука, ты даже не видел, как я заебись построился? это на чем было похоже. Сначала. Если б я, кстати, специально член построил, меня бы забанили бы на. Да, нахуй. меня, кстати, забанили один раз Я помню <сёк> Это должны помнить все А, подписчики этого не знают, кстати Я Это не, не говорил никогда Короче, мы с моим одним другом, одноклассником, сидели и играли в Майнкрафт Это был Билл И он такой, давай хуи построим <сёк> Я такой, блядь, нас забанят Он такой, да похуй ну я такой, ну О, ладно. Саша, нам пизда нахуй отсюда, пизд. Что, блять? ты Саш! Где? А -а -а. Плиз! Спаси, помоги, ептать! Кто пришел? Белые к нам пришли. <связь> Господи! Ща-ща-ща-ща- ща, ща, ща, ща, ща. блядь, думаешь, то, что я пхаться не умеешь, соси Бибу, блядь, чумочника, боссаны, блядь. Он, думает, он думал, что я поехаться не умею. Пасаси пиздун. Я тут разоделся немножечко, надеюсь, ты не против. Да, это трансфираю. Я разоделся немножечко, посмотри на мои трусы. А нихуя ты мощный, я тоже так хочу. И меч. Да, конечно, я не против. А, серый Что там, они к нам или не к нам? Ты розовый, да, а мы было. же розовые, сука. Без розовым. Что, суи? Ночи пиздус? Серый просто хуел. Конкретно так. Так, сейчас я тут сосу материал. Белый, белый, белый. Наебал. Я недавно туда хотел, там никого не было. Сука, ну ладно, не наебал. А белый по-моему, сарю. Я летаю, как тач. Дилирую, Опа. Паш. Так, сейчас я хуяк. Доски. Че-то моих одноклассницы уберет. У нас что тут толерантное шоу какое-то? Да мы самые бестолерантные люди. Серый идет! Плес, помоги! У него на Мне жопа, блядь, сейчас! Сука, ты заебал! Ах, сука, ты ёбная. Я, я горю, помоги. Сука, я сейчас сдохну. Сейчас я куплю блоков. Где-то там пизда. Кажется, ты был Ах, бляха, муха, вот сука. Ой, бля, кровать. Состраивай быстро. Давай, хуярь, да хуярь, хуярь. Я... Ебануться, просто пиздец. Мне очень интересно, как долго у меня был микрофон выключен? В смысле выключен? Ну, в прямом он у меня был выключен. Бля, я думаю, что ты. А! Ты кстати молчал. Я такой типа думаю, ты что, сдох, ну что ли? Ну, ты там минут где-то, наверное, ну, 15. Не-не-не-не. Бля, дебилка. Пиздец. Минут 15, наверное. Охуеть! Не ну просто я там на своем видео нормально, мне заебись будет. Ну. <свист> я такой типа хули. Так, у нет, тебя ну, на какую? А, у тебя ты кстати выключил типа. А, бля, опять этот педорас. Я его сейчас ёбну нахуй. Заебал уже. Ах oh ты педорасина. Ёбана я пошел нахуй отсюда, блядь! Прыгнул, Заебал. Я не, он заебал меня серьезно. Я его сейчас, сука, мы сейчас придем ему пизды вставим, окей? Он все таргетит. Что делает? Таргетит. Тут, сука, беда раз прикинь? Да заебали! Блин, ты пошел нахуй? Я на одного. Я выебнул. молодец Я, я на одного, блять, приходят другие. Ага, вот заебали. Чего приебались, ключ. сука? Опять он ты заебал, ты меня уже. Сука, пидорас, пошел нахуй. Ох, блять, мне жопа. Пососи пидораса, боссный. Я его не скинул, бля. Он пиздать. сейчас файербол кинет и все, мне жопа будет. Он сейчас. А... а в смысле? Так тихо, тихо, тихо. Сука, ёбло. Я тоже файербол купил. Купи, быстро. Тебя есть? Конечно! Он сбросился! Лохи баны! Сколько он стоит? Сколько он стоит? Фарбол. 40 желез. А! 40! Хуя! Мне хватает! Инструменты! Они идут! Они идут! Они идут! Синие! Что? Синие у него тень есть? Так, ну-ка пошёл. Понятно. Ну, в принципе, сражайся, Саш. Я тебя оставлю. Я сбросил его ага Господи, минус 40 железа, ёб твою мать. Три железа. Слушай, у нас алмазы есть, нет? Нам нужны алмазы, чтобы улучшить. Заебали мой пиздатый путь ломать, охуевший. Если что говори, если там кто-то пойдет. Синий есть. Кажись, бирюзовый серый есть. отлично. О, серый сдох. А, там же синий. Да. А, бирюзовые пришли. А, синий. Сори, да? синий. Да, его ёбнули. А я, короче, синего фаерболом ёбнул. Я думал к, к нам на базу пошли. Да синий у них кровать еще есть. Ага. Я летаю как и тач. Делерон на крыше твоей ебаной тачки. Да. Это мы все закидываем только это оставляем я к кому-то на базу иду к синим алмазку а, а блять как ты блять не вовремя заспавнился! А да он пиздец. там пришел блять не того открыл кирка Обычно кирка нет блять где он не, отобр... он не отображался что блять Читер. Давай, короче, репорт кинем. Что за пиздец? А, ой, надо? На, все золото. Да мне не надо, ладно, спасибо. Да я просто как крыска вот подобрал. Нам алмазы да. нужны. Как тут, что я не могу, что я а он нихера не отображается, и я как бы писку пососал. Писку. Ебать, я на мой э, Синий Синяя край была разрушена голубым. Голубым. Я смогу простроиться. Остапайс лучше на базе. Я я просто хочу алмазы. А, по пути еда можешь отстроиться. Зеленый, сука. Он пиздать зеленый Хотя 7 хп, в принципе, пососал, да, пизду. Что-то я какой-то слишком. Да, это все бэдварж. Это не мы, ребят. Так, возвращаемся на базу пусника-бышника. Оп, оп-оп. Тихо, никто не идет. Ага, бирюзов идет на зеленых. Зеленые где? Ладно, похуй, перезовывай помогу. А, там белые. К белым, надеюсь, никто не идет. И к серым. Не знаю. Зеленая не надеюсь, в другой стороне. Сука, я синего вижу. Ой, сука, ой, блядь. Блядский хуй. Синий, быстрее ломай. Конченый, я тебя защищаю. Долбоящерка. Просто. Нет, я нет. ССР пизду, чмок. Тут чувак. На... пошел нахуй отсюда, пидорас брюзовый, пошел в жопу, блять! Сука, ебанашка! Заебали! Ебать, я горю! Ты горишь, казнесгея! Я вообще не знаю, откуда он пришел, сука. Он вообще, он, блядь, по-моему, вообще подделькой был. Так, блядь. Зеленый идет на базу один. Их, скорее всего, двое на базе. У меня есть алмазка. Блядь! Откуда он вообще пришел, типа? Тут путь какой-то они отстроили? Или чё? Я знаю. Да они могли из базы на базу пойти. Блядь, страшно ходить с пятию изумрудами по центру. Страшно это сидеть на базе. Да ладно, на базе похуй. С базы ты съебаться можешь у тебя два пути. Быстрее, блядь, этот конченый изумруд. А, это жители, о господи, я думаю опять уже какая-то Блять, зеленый мудака боссный, иди нахуй, черт. Не надо прорисовку побольше. Блядь, мне нужно куда-то съебаться. Потому что эти ебаные зеленые нахуй... но. No. Синий, так... Простройка синих, блядь, нужно куда-то прийти... Я могу... Ба... Я чуть, блядь, не провалился в один блок... Нужно прийти либо на базу синих, либо на Блядь, сука, мне сейчас пиздец страшно просто... Я не могу простроиться к Алмазиком... Так... Изумруды есть, вечные изумруды есть... Купить гэплы на все, потом купить о, вот это, купить шерсти немного. 3, 4, 5, все остальное нахуй. Так, интересно, смогу. А, я тебе броню улучшу. Офига, у тебя алмазы есть. Все, да. спасибо. А бирюзовые сломанные. А, осталось два зеленых без кровати, мы выиграем. А чё я их очковал тогда? А, бирюзовых нет? Все нет. сдохли они. Все сдохли. Только мы Они, ]емся. скорее всего, пошли за изумрудами, за зелькой невидимости. Она тут есть! Так вот, че я не заметил, как они пришли. Я только на монтаже заметил, как этот чел пришел к нам на базу. Бля, тогда давай, сейчас будет. Да я вам алмазки, ладно. <свистые> а С я железки, но ну, мне, в принципе, норм, мне пойдет. Как я тебе могу по изумрутику пособирать? Просто они могут сейчас, пока я буду это все собирать, они могут к тебе прийти, трахнуть тебя быстро в опу. И съебаться. Тут четыре алмаза. Так. О... Что я могу сделать за эти четыре алмаза? <свистые> Стоять! Честно сказать. О, господи. Честно сказать. Давай. Подсосать бибу. А, нет, вот. Ну, это не очень-то и полезно, ладно, похереть. Астрота. Зато. Ты говоришь, что я Мы Можешь розовый, да? Да, мы розовые. Пинк. Пинк. Фрайдей. Никиминаш. Я говорю, мы должны были зайти в Пинк выиграть. Так, ты смотри, мы сейчас удачу просрем. На нас кто-то идёт. Где? Не знаю. Сука. Это с той стороны? Нет, за тебя, за тебя, за тебя. Дурак. На. Господи, спасибо, нашла папика. Да. Что я могу сделать, в общем-то? Ну. Ты везде папика найдешь. Да. Трусы пошла, куплю. Меч я просрУ. Просто. Зеленого вижу, там их двое. Ля, они, они с файерболами, они с файерболами осторожней. Я тоже с фаерболом. Получай что ли? Тихо! Ох, блядь, ох, бля, ох, бля! Хера не Ты разносит боишься. просто. Так, тихо. Вы думаете, вы одни такие, да? Я сейчас вас так ёбну. И бля, только меня не скинь. Хорошо, хорошо, хорошо. Нихуя он мне помог. Красава, братан. А где он? Я тебя с кликом выебал. Просто пососи пизду. Почему? Не идти Пу на помощь. А нахуй надо. Не идти на помощь. Не? Так, ладно, я пока что, что, что куплю тут блоков. Мало ли что? Они, они, они, они, кажется, меня отвлекают. А, да, кстати, план прикольный. Но Потому тупо. что... Да, все, он пососал. Лох ебаный. Он сам себя убил. Так, а второй... Что-то горит второй, у нас то у нас, забежал. Кажется. Он куда-то забежал. Один меня по-любому отвлек. Но он же не мог далеко куда-то убежать. Я... А, ну все, я его вижу. А хуй ты убегаешь, шлюха. У нас кровать горит. Я не шучу, кстати. Он упал. Мы выиграли. О, хера! Я ничего толком не делал. Нормально это все благодаря лайкам и благодаря тому, что мы розовые. Да, это круто. Пинг тащит. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось наше конченая дота, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наши каналы. А с вами был я, Саша, и со мной сегодня был Файраст. Всем удачи и всем пока.